новинки из нейлона сумочки и рюкзаки золотой дождь осень-зима 2021-2022 сумчатый экспорт привет девчонки был запрос показать и рассказать про сумки и рюкзаки из нейлона показываю и рассказываю кстати хочу похвалиться. смотрите какая она мне красота мне очень нравится. Это прекрасное дополнение к любому образу. К вечернему или даже не вечернему. Сегодня я в холодном машине. Одел очки. И мне так комфортно, так приятно. Эти тюрбаны есть в продаже. У кого-то, если есть вопросы, пишите. Цена будет вот здесь. Итак, Нилун. Что же это такое? Это полимерный материал. Искусственный но он очень-очень прочный. Я как-то в одном из видео рассказывала, не поленюсь, расскажу еще раз. Для новеньких и для тех, кто смотрит меня. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за ваши отзывы. Очень люблю вас. Благодарна вам за ваши отклики. Понимаю, что вам интересно. Спасибо еще раз. Так, смотрите, он показывал. У нас в наличии на фабрике «Золотой дождь» три цвета. Черный, серый и хаки. У нас на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас есть модели в черном нейлоне и в сером. Показываю обратную сторону нейлона и показываю плотность. Смотрите, какой он толстый. Это материал, который не боится воды, солнца, влаги. Он очень износостойчив, носит так же, как натуральную кожу. На разрыв покажу, насколько он прочный. Я буду тянуть, честно скажу, со всей силы. Что с ним произошло? Он только немножко замялся. Я его разглаживаю. Вот он опять в прежнем состоянии. Это материал, из которого шьются сумки. Они по цене и как кожи. Говорят, из ткани должно быть дешевле. Нет. Из такой ткани дешевле не может. Но хочу вас предупредить, что нейлон бывает абсолютно разный. Золотой дождь шьет именно вот в этом нейлоне. Поэтому при покупке будьте внимательны. Ни одна из покупательниц договорила прям на WhatsApp о том, как ее кинули. Девчонки, честно сказать, очень обидно за своих покупателей, да, Потому что очень важно доверие, которое ты нарабатываешь. Очень важно, что вы мне доверяете. Я не буду говорить о совести, о честности, о порядочности. Это личное дело каждого. Но то, что вас обманывают, это же некая карма. да? Я все-таки верю в некие позитивные, положительные и отрицательные силы, которые есть у нас на Земле. Можно назвать их как угодно. И я знаю, что это бумеранг, который она или поздно все равно возвращается. Если не нам, то нашим детям. Поэтому для меня важно, чтобы вы доверяли, и я стараюсь не обмануть вашу надежды. Спасибо вам за то, что вы мне доверяете. Ну все, я полемики, полемики. Поехали по ходу, сумчик. Уже показывала, рассказывала, покажу еще раз. Сумка. Она практически дорожная. Можно на фитнес. Можно в дорогу, в баню, на базар. Куда угодно. Это трансформер. Ее цена 2,603 рубля. Ну 2 603. Моим подписчикам скидка 10%. Есть длинная ручка, которая пристегивается вот здесь. Благодаря тому, что ручка пристегивается по бокам, у сумки увеличивается формат. Она становится вот такая большая. Смотрите, сюда легко войдет папка. И мамка. И баночки, и пузыри, и всякие бутылочки, и хлебушек и не только. Длинная ручка пристегивается и можно одевать через тело, как мешок. Если мы вернем назад первое положение сумку, получается она уже ближе к дамской по размеру, да, потому что есть сумки, большие по размеру. И с такой сумкой легко можно входить на рынок. Три отдела. На задней стенке карман на молнии, вот такое дно с ножками. Более подробно именно об этой сумке вот здесь, вот в этом видео, я расскажу, можно посмотреть. Пойдем дальше, потому что есть другие сумки, которые хочу осветить. Если остановлюсь на этой подробно то мы потеряем, я потеряю нить. Вот такой красивый нейлон, шикарный просто. Такая же модель есть и в натуральной замушке. Вот это все вышивка. Лазерная ткань, шелковые нити, подборка изумительная просто. Вся сумка из нейлона, кроме дна. Ручка из нейлона, и она цельнокройная. Вот здесь, вот здесь небольшая вставочка как кожа. Выглядит вот так. На задней стенке карман на молнии. Конструкция подразумевает себе полукруглую сферу. Вот здесь впереди и сзади защипы. Ее цена 2700. Идем вовнутрь, смотрим, что же внутри. Очень удобный большой вход, раскрыв. Здесь перегородка сейфик прилегающая. На задней стенке карман, на молнии вот здесь вот. И на передней стенке два больших кармана. Эту сумку отметили. Показали красоту всю ее. не Неземную. Прям такую, как мы. Сумка очень комфортная и очень легкая. Она практически невесомая. Вот такая сумка. Тоже комбинация с нейлоном. Небольшие ставочки из эко-кожи. Перламутр очень красивый. Похож на серую ракушку. Он очень приятный по тактильности. Похож на... Знаете, как между Нубуковым и Замшей Вот прям такая, как легкая шероховатость Очень приятная, шелковистая такая шерохова... шероховатость Здесь рабочие карманы На задней стенке карман на молнии По бокам дополнительные кармашки еще два Можно положить маски Их проверяют у нас Долбят, не знаю, как у вас Эх, не хочется, куда деваться живем в непростое время Цена этой сумки 2200 есть длинный ремень, который цепляется вот сюда. Так, идем вовнутрь, смотрим. А! Два регулируемых. Фу, два. Не регулируем. Два бегунка. Удобно для левши Можно открывать в любую сторону. Хотим туда, хотим сюда. Так, внутри. Вот такой длинный регулируемый ремень, который цепляется и позволит сумке висеть на плече. Очень удобно его перекинуть через тело. Так, Два кармана на передней стенке, карман на задней. Других отделов здесь нет. Это бочонок, подразумевается форма саквояжа. По факту получается саквояж из нейлона. Очень легкий, практичный и удобный. На дне ножки. Тоже как кожу кожа, кстати, очень приятная, черного цвета, тоже шелковистая. Смотрите, насколько здорово и очень качественно оделаны ручки. Здесь рамка держателя, все все очень хорошо закреплено. Эта ручка короткая, она позволит сумке висеть на локотке. Вот так выброжаем, выброжаем, либо в ручке. Так, следующая модель. Вот такая. Она у нас была в сером цвете. Была как-то в хакке. Сейчас она пришла в классический базовый черный. Черный нейлон. Цена ее 2800. Ручки цепляются на карабинах, на кольцах. Проклепанная, дополнительно прошитая. На задней стенке карман на молнии. Очень шикарная, просто бомбическая вышивка. Апликации и вышивка, смотрите, как она красиво смотрится. Сумка прям завораживает, правда? Несмотря на то, что на черная, она притягивает к себе взгляд. Когда лишь по улице, честно, девочки, женщины оглядываются, смотрят, потому что смотрится это богато и интересно. У нее формат А4. Вот такое дно. Сзади карман на молнии. Идем вовнутрь. Здесь два кармашка небольшие, и на задней стенке один карман на молнии. Своего рода это как шофер. Большая, удобная сумка на все случаи жизни. Позволяет носить на плече, на локотке и, конечно, в руку. Три положения других ручек здесь нет. Так, идем дальше. Вот такая большая сумка. Сумка-папка. Она прям большая. Здесь два боковых кармана. Два кармана на клёпке. Вот они. Получается, по сути, три отдела. Идем вовнутрь. И здесь большой-большой отдел. Так, здесь у нас два кармана. Здесь один карман. Один перегородка-сейфик на молнии. И большой отдел для документов, для папок, для всего, чего вам нужно. И цена этой сумки 1900 рублей. Ее удлиненная ручка позволит сумку носить на плече. Так, следующая модель тоже новинка. Она пришла у нас не так давно. Ее цена 200 а, почему те дорогие сумки? Потому что вышивка очень дорого стоит. Во-первых, работа, во-вторых, нитки, в-третьих, аппликация. Получается плюс сбор сумки. Получается четыре сложные операции и все в одной сумке. Поэтому все, что с вышивкой, и очень сильно подорожали нитки. Поэтому на в ряды дороже сумка с вышивкой, но она и смотрится соответствующе. У этой сумки смотрим один карман рабочий. Еще один карман рабочий, еще карман рабочий, и сбоку, и два отдела. Идем вовнутрь, смотрим, что же здесь. Причем у двух отделов два двойных бегунка, на одном и на втором. Это удобно для правши, для левши и для комфортного ношения. Открываю слева, открываю справа, не заморачиваюсь, не ищу, где же бегунок. Вот такой качественный подклад. Прям плотный. Здесь карман на молнии. Два кармана на молнии. И сзади длинный карман. Еще раз повторюсь, цена этой сумки 200. Вот такая черная красивая сумка, и отделана черно серым прям темно-серый такой, ближе к черному, перламутр, очень красиво. Вот такая сумка шопер, она у нас была в разных вариантах, осталась в нейлоне, вот такое дно, кармашки съемные. Это рабочий, можно прицепить куда угодно. Девочки носят на джинсы, одевают. Сюда ключики можно положить, свернуть ту же маску. Какую-то мелочь положить в дачу. Мелочь все меньше и меньше становится в кошельке. Везде больше карты рассчитываешься. далее ту же карту можно положить, чтобы руки освободить. Сзади карман на молнии. Так, идем вовнутрь. Это тоже шоппер большой. Туда легко войдет формат папки. Здесь... Карман вот здесь, Сум... перегородка сейфик и два кармана вот здесь. Цена этой сумки 2,100, напоминаю напоминаем подписчикам, скидка 10%. Девчонки, представляете, вот такой турбан надеть какое-нибудь платье, да, а тут же Новый год, на день рождения, еще куда-нибудь такая. Пришла в гости, не снимаю. Почему? Потому что я красивая. Ну дальше, дальше. Что же у нас дальше? А дальше у нас коты. Вот такой кот. Шикарный забавный котейка в Вышивка. Кот. Карман на молнии и еще один карман на молнии глубину кармана проверяем вошла ладонь смотрите вот вот поседа вот так большой глубокий карман здесь вот такой большой полноценный карман легкий рюкзак прям легкий здесь и из-за кого же дно и ручки но ручки, причем с одной стороны, с другой стороны, они фиксированы стропой. Вот так близко показываю на камеру. Качественная стропа позволяет ручки носиться дольше, меньше изнашиваться и добавляет прочности. И вот такая ручка-петелька. Карман на задней стенке. Цена этого рюкзака 2 300. Идем вовнутрь. Кстати, по бокам тоже карманы. Идем вовнутрь. Здесь карман на задней стенке на молнии. И на передние два кармана, как у сумок. Вот такой рюкзак. Считается, что раз вышивка, значит, м -м, можно носить только молодым девочкам. Тем более кот. А почему нам? Молодым, красивым женщинам нельзя. Мы же чем старше, тем моложе, правда? Ну, а кто не верит, пусть смотрит пухтевый. Так, еще одна моделька черная. Тоже она сделана на базе шоппера. Смотрите, какая большая модель. Тоже сумка под документы. Ее цена 1800 рублей. Здесь рабочие карманы во всю длину. Сюда можно положить мокрый зонт, например. Хотя уже скоро нам не мокрый зонт. Так, мокрые шапки будем складывать после снега. На задней стенке карман на молнии. Идем во внутрь, внутри перегородка, сейфик одна, карман на задней стенке на молнии и два передних кармашка. Вот такая большая, хорошая модель. Ручки этой сумки позволяют тоже одеть ее на плечо. Покажу еще две модели из серого нейлона. Вот такой серый нелун. Очень приятный. Цена 1900 рублей сумки. Карман на передней стенке рабочий, Карман на задней. Вот такое дно. Эти сумки у нас были в разных материалах. Были и из гобелена. Из экокожи. Такая же, по-моему, сумка есть. Да. Нет, похожая. Похожая модель из белого. Так, здесь перегородка-сейфик, карман на задний и два кармашка на передний. Вот они. Тоже плотный, хороший подклад, Довольно прочная, надежная подружка на каждый день. Здесь не позволит ручка повесить на плечо. Кстати, я не посмотрела, длинная ручка есть или нет. Будем посмотреть. Есть вот она на карабинах, цепляется она вот за эти кольца, либо цепляем вот за эти ручки наискосок, так как нам угодно, хотим покороче, значит зацепили за края, она стала шире, хотим подлиннее, зацепили наискосок, она стала подлиннее. Так, еще одна моделька из нейлона. Я такую сумочку подарила маме на день рождения. Она входит в восторге до сих пор. Цена этой сумки 1900. Она небольшая. Она очень легкая, компактная. Смотрится очень аккуратно. Что мне не нравится. Функционал. Благодаря тому, что она небольшая. Ее можно носить на длинном ремне. Есть длинный очень ремень. И пристегивается она прямо вот сюда. Сейчас я покажу. Внутри два отдела. На передней стенке два кармашка, на задний карман на молнии. Сейчас найдем ремень. Длинный регулируемый ремень, который позволит сумке, как кроссбоди, да, небольшую сумку носить на плече, на пуховике. Я пробовала сама, отрегулировала маме. На нее эту сумочку повесила, и она ее не снимает по сей день. Это было в феврале. Черную сумочку я ей подарила, и она до сих пор ходит и носит, и не снимает ее. Ей очень нравится она, потому что легкая, руки не заняты, и она замечательно моется. То есть взял тряпочку, испачкалась, протер и все. Вот здесь это все рабочий карман один большой. Тоже чем удобно. Можно открыть половину кармана, можно вот так. Можно вот так. Так как нам удобно. С какой стороны открыли? Стой, значит, и хорошо. И на задней стенке карман на молнии. Вот такое донышко. Ну вот, собственно говоря, девчули, на сегодня и весь сняло, И все. Очень люблю вас. Желаю здоровья вам и вашим семьям. Оберегите себя. Радуйте себя. Делайте себе и своим близким побольше приятных всяких мелочей. Не жмотитесь на эмоции. Говорите о том, что вы их любите. Никто не знает. В жизни бывают всякие вещи. Очень часто бывает такое, что что-то сделал, а потом себя просить не можешь. Но мы же люди, нам свойственно ошибаться. Поэтому все будет хорошо. Пока.